Facebook и Instagram к концу 2022 года инвестируют более 1 миллиарда в инициативы, которые помогут создателям контента получать доход на этих платформах. Компания Facebook ведет новые бонусные программы, в рамках которых соответствующие требованиям создатели контента будут получать выплаты за определенный период использования инструментов для создания и монетизации контента. В рамках этих программ Facebook будет поощрять и награждать начинающих, набирающих популярность и уже известных авторов за создание интересного контента. Благодаря бонусам они смогут понять, какой контент наиболее эффективен для развития их творчества. Бонусные программы будут сезонными, но со временем их условия и длительность могут измениться. Этим летом Facebook запустит специальный раздел для бонусов в приложении Instagram, а позже в этом году и в приложении Facebook. В этом разделе создатели контента смогут узнать, какие бонусы им доступны. Первые бонусы на Facebook пока будут доступны только по приглашению. В течение следующих четырех месяцев избранные авторы видео, использующие видеорекламу инстрим, получат денежные бонусы. Теперь задания по звездам будут доступны и авторам игровых видео. В течение следующих трех месяцев авторам игровых видео и обычных видео, которые соответствуют требованиям платформы, будут начисляться ежемесячные бонусы за получение определенного количества звезд. В Instagram первые бонусы получат авторы, создающие Reels и использующие рекламу YGTV. Бонусы от рекламы в IGTV доступны уже сейчас. Одноразовые бонусы выплачиваются создателям контента, включившим рекламу в IGTV. Эта функция позволяет получать долю дохода от рекламы, которая показывается в их видео. В течение ближайших недель платформа запустит программу в новом разделе «Бонусы» в приложении Instagram, которая позволит создателям контента получать бонусы за качественные Reels. Сумма бонуса будет зависеть от количества воспроизведений видео. В течение ближайших месяцев также будут запущены дополнительные бонусные программы для IGTV, прямых эфиров и платных онлайн-мероприятий. Сервис Facebook Marketplace стал доступен пользователям из России. Соответствующая вкладка появилась в веб-версии социальной сети. Пользователи могут задать местонахождение продавца, радиус поиска, категорию состояния товара, а также приемлемый ценовой диапазон. Кроме того, Facebook Marketplace позволяет публиковать и свои объявления. Сервис Marketplace не проводит платежи и не доставляет товары. Связываться с продавцами, обсуждать способ оплаты и получения заказа нужно самим. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!